как это делать если у вас есть видение необходимо представить будто у ваших детей в центре груди есть белый ключ красивенький красивенький такой вот вы должны представить будто вы этот ключ берете с разрешения ребенка он должен сказать да я тебе отдаю В руке трясете с правой после этого говорите бросаю в океан представляете будто в океан тонет этот ключик поднимаете камень и представляете будто Океан надо шумный такой и мощный делать, и представляете, будто тонет такой ключик, и ложиться на дно океана, вы берете большой камень черного цвета и накрываете такой ключик. После чего необходимо взять замок и э, в, написать, допустим, там дочь 1984 года, после этого ее имя на этом замке и сказать, чтобы рожала. После этого открыть и ключ выкинуть. А вот такой открытый замок где-нибудь у себя дома положить.